Свобода личности снова под угрозой. То, что может ждать нас впереди, было описано в ноябре 2016 года, когда ВЭФ опубликовал свой прогноз. Всемирный экономический форум ВЭФ был основан 50 лет назад. На протяжении десятилетий он приобретал все большую известность и стал одной из ведущих платформ футуристического мышления и планирования. В качестве места встречи мировой элиты ВЭФ объединяет лидеров бизнеса и политики, а также некоторых избранных интеллектуалов. Основная направленность форума – глобальный контроль. Высшими ценностями являются не свободные рынки и индивидуальный выбор, а государственный интервенционизм и коллектив. Согласно прогнозам и сценарию Всемирного экономического форума, свобода личности и частная собственность исчезнут с этой планеты к 2030 году. 8 предсказаний. В рекламном видео Всемирный экономический форум резюмирует 8 прогнозов в следующих заявлениях. Люди ничем не будут владеть. Товары либо бесплатны, либо должны браться в аренду государства. Разумное пространство.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 А значит, и системы временного и совместного владения заменят нам привычное «это моя вещь». Важно будет, в какую систему ты входишь. Какая корпорация обеспечивает твою жизнедеятельность. Корпорация возьмет на себя твою безопасность, контроль самочувствия, контроль качества покупаемых продуктов, развлечения, образования и трудоустройства внутри корпорации в случае, если за подключение к системе тебе нечем платить. Мир будущего слишком сложен, чтобы быть анонимным и достаточно прост, чтобы каждый наблюдал за каждым. Соединенные Штаты больше не будут ведущей сверхдержавой, будет доминировать несколько стран. Геополитика. Мир уже совокупность национальных, политических и социокультурных ограничений. Сейчас идет процесс распределения влияния и укрепления мировых региональных центров. Эти ограничения будут преодолены и мир окончательно станет гигантским Вавилоном с единой валютой и языком, приведенный к одному политическому знаменателю, управляемый мировым правительством. Геополитика исчезнет. Исчезнуты национальные самосознания, если их искусственно не сохранять. В условиях глобального мира, демократической, политической и капиталистической, экономической моделях роль государств существенно сократится, его заменят частные корпорации государства. Органы будут не пересаживать, а распечатывать на 3D и 4D принтерах. Медицина. Прогресс генных технологий и трансплантологии позволит нам избежать многих болезней, поправить геном и значительно увеличить продолжительность жизни. Развитие сетей позволит дистанционно, в постоянном режиме наблюдать за состоянием здоровья. Онлайн-диагностика, консультации и обследования станут обычным делом. А возможности робототехники позволят оперировать на расстоянии. Рождение детей не будет столь болезненным. Беременность, как правило, будут выносить за стенки утробы матери. Стареющие органы будут менять на новые, выращенные из генного материала пациента. Это позволит приблизиться к бессмертию. К нему мы еще вернемся. Потребление мяса будет сведено к минимуму. Еда. Человечество еще долго будет зависеть от еды. Продовольственный дефицит в условиях постоянно растущего населения решат генно-модифицированные продукты. Но на смену этим высокоурожайным видам продуктов и животных придут создаваемые пищевые продукты. Развитие биохимии позволит создать своего рода принтеры, на которых продукты будут печатать. То есть для того, чтобы получить яблоко или кусок мяса, не нужно будет сажать дерево или растить корову. Нужно будет лишь погрузить органическое сырье в специальный аппарат и подождать. Через 50 лет человеческому телу не нужно будет питания в нынешнем смысле. Скорее, ему будет необходима энергия, которую он будет в пищевом или ином виде получать вместе с другими привычными коммуникациями. Произойдет массовое перемещение людей с миллиардами беженцев. Наступит эра новой политической географии. Империи создаются и распадаются на множество составных частей. Появляются вновь и снова распадаются. Так пульсирует наша история. В этих условиях среди государств государствами останутся те, кто пожертвует частью экономических и политических свобод своих граждан, смогут привязать их к себе и переждать крушение второго Вавилона, сохранив народ и идентичность чтобы ограничить выбросы углекислого газа, мировая цена будет установлена на непомерном уровне. Энергия для всего, что нас будет окружать, необходимо колоссальное количество энергии. Основным ее источником какое-то время будут оставаться углеводороды. Им на смену придут новые. Энергии из переработанных материалов. Возобновляемые источники энергии. Вода, солнце, ветер. Но основой в будущем станет безопасная энергия атома. Только атом в обозримом будущем может дать человечеству столько энергии, сколько ему будет необходимо, чтобы открыть... Возможность освоения околоземного пространства длительных космических полетов. Но важно не только наращивать мощности, важно сокращать траты. Энергоидеологией будущего станут сбережения, рациональное использование и порядковое увеличение энергоэффективности. Люди будут готовы к полету на Марс и к тому, чтобы начать поиски инопланетной жизни. За горизонтом. Смертью смерть поправ. Жизнь человека бессмысленна. Мы летим неизвестно где, когда и куда. Где-то на краю, а может в центре невероятного пространства, которое для нас смертельно. Мы не знаем, кто, когда и зачем создал всю эту иллюминацию. Но мы точно уверены в том, что способны изучать себя и мир вокруг, бесконечно узнавая что-то новое, тем самым хоть как-то оправдывая перед собой свое существование. Наши тела слабы быстро гниют, легко ломаются. Им нужна определенная, неестественная для большей части Вселенной среда. Наш разум значительно сильнее, но у него есть свои ограничения. Для того, чтобы выйти за рамки земного и околоземного пространства, преодолеть дискриминацию Вселенной, полететь в новый свет, увидеть другие миры, нам нужно перестать быть людьми, такими, какими мы себя сейчас знаем. Мы должны быть прочнее, долговечнее и умнее. Мы должны победить смерть. Но парадокс в том, что обретя жизнь вечную или почти вечную, мы убиваем человека как вид. В 21 веке мы сделаем следующий шаг на пути нашей эволюции. Первый, самостоятельный.